Шотландская грамоченая мастина деликатес, который ценят во всем мире. Но это в сущности сырая рыба, а большинство специалистов находятся в 400 тысячах километров от клиентов. Секрет, позволяющий сохранить, кроется в вековой давности, к слабости, и кальтависти, и процессей. Но так как? Это же нет. Одно. Лу. В сердце одной из самых ярвысных финансовых пирамид мира вы лох. Здесь шеф повар Даг готовит шотландскую копченую лизюну. Это традиционная копченая лососина. Все, как надо. Не было излишнего надо, слишком много жира. 6 часов в коптильную доставили первую партию свежей рыбы. <звы> Каждый лосось слишком велик, чтобы его коптить. Задача турнулистов, таких как Дэвид Бразерс, вручную сосать рыбу. Но перед этим необходимо тщательно проверить предмет. Сложно, чтобы лосось не высказывал, со столы посыпают чистящим средством. Но какой бы чистой ни была бы рыб, никуда не деться Музей из Т-50 конопляных панелей. Бактерии в основном бактерии. Чтобы убить бактерии, их посыпают смесью моргой и органического коричневого саса. Лоль растягивает воду, а сас помогает сохранять сас влажный и дает сорс. Потом носик кладут на полки и через 12 часов им и смеем смывается. Эти филе могут просто лежать, но пока у них долго. Полноценный аромат появляется после креней сухих стружек и шотландского виски. Но если оставить виски на огне, получится барбекю. Чтобы отделить дым от часов, печь приходится перенести в другую печь, где она медленно коптит печь. Когда мастер коптит печь, филе извлекается из печи. Теперь должна приобрести окончательную твердость. Конечно, к сосину лучше давать и начинать последний этап обработки. Света. Капчу подравнивают и режут на лун. После чего она трусуется и отправляется на концерт. В не команда ресторатора получает свежую партию. Каф, каф Для Дагла это приятнейший мем. Традиционное филе. <связь> изумительное пиле. Когда все делается как надо... Мат неизменно сохраняется с Немного свежевыжатого черного. потрясающий. Судя по лицам клиентов Дагласа, он дает им...